Друзья, добрый день. Меня зовут Лев Зорин, я глава проекта «Экономический олимп», и мы давно используем и дружим с этой студией записи. Мы им очень благодарны за то, что они показали такой формат, за то, что они нам помогают во многом. Это действительно удобно, здесь можно и презентацию включить, и нарисовать что-то на доске, и действительно получается такой необычный experience для конечного пользователя и интересное решение для нас, как для бизнеса. Мы очень благодарны основателю Семену и оператору Антону и всем, кто с этим связан. И, наверное, это лучшее решение в данный момент на рынке, и мы всем его советуем.